Вот реально, да, если так посмотреть, вот по Майнкрафту я посмотрел реально прорваться. Да, нужны денежки на старте, но по большому счету можно... Да в любой игре, на самом деле, которая такая крупная, можно легко прорваться. Даже сейчас, то есть многие, наверное, скажут, а, сейчас уже нельзя. В мое время, я когда стартовал, тоже мог сказать, короче, в мое время там... В мое время уже... нельзя было, но сейчас можно. Да, на самом деле, что ну, да, главное стартануть и начать работать, начать выкладывать какой-то контент. Секретов, просто хочешь секрет. Я-то хотел спросить, чем ты до этого занимался, но понятно, что ничем. То есть, по сути, ты просто сидел на Ютьюбе, да, и втыкал? По сути, я вообще школьник, <говорит> которому 19 лет, и да, по сути, сидел, втыкал, ничего не делал. Ты за год взял, за, за, за, за... Вот, полгода, как попал, вел, потом полгода взялся, и в итоге это все, что ли? Не, на самом деле, чуть по-другому было. Смотри, у меня канал был год, за один год я 3000 подписчиков сделал. Вот вообще без, абсолютно без каких-то знаний. Потом реально наткнулся на твой канал, посмотрел, думаю, ну можно, изи. Начал что-то делать, начал что-то анализировать, как-то сотрудничать с другими ютуберами. Вот сейчас 100 тысяч подписчиков, 30 минут назад. Не, хочется что-то волшебное же, что-то, я не понимаю. Так, а волшебного-то по сути ничего нет. Это же такая что, Сиди, пробуй, пили, да? Зайдет, не зайдет, ну такая штука. На самом деле заходит, если ты делаешь что-то очень часто. То есть я тоже мог там бросить на втором, на третьем месте, но при этом чем дольше сидишь, тем дольше делаешь, тем лучше. Знаешь, мне кажется, еще сильная сторона у нас с тобой, что у нас есть какая-то наглость развиваться. Вот я тебе говорю, давай вот это попробуем, давай, давай вот да. то, давай. А у людей как-то с этим сложно. Многие даже не хотят, что ты им предлагаешь что-то вместе сделать, что-то вместе замутить. Они такие, не-не-не, мне его так устраивают. Ну, вот на, меня с тобой, походу, не устраивает. Надо доты вот, в обогнать, а потом нормально. Сидели, Миссисипи просто месяц назад купил коучинг, но он уже был огромный, ему уже там было по барабану. Но он решил так отрать тусовки. И он говорит, слушай, Матвей говорит, Раз, говорит, у нас возник хитрый план, давай найдем сейчас двух-трех блогеров и будем с ними в просто толпить. Я говорю, это шикарный, гениальный план, супер идея. Мы ни с кем не договоримся. И точно. Собираемся... Ну, мы, мы только с тобой договорились. Ну, да, да, только вдвоем. Только вдвоем, так мы с тобой вдвоем бы и так договорились. Со мной это вообще договорится очень просто давайте звоним... никто не хочет работать, серьезно. Подавайте вообще. Одному звоним, одному звоним, он сидит там со своей шкурой, что-то ее ласкает там и все. Вот, вот, и весь, вот и весь разговор. Деловой, да? Я не буду работать, у меня реклама. Ну ладно, фиг второй, второй вообще не пришел, да? А, а больше а взять-то некого. То есть ну, все маленькие или большие, или забили. Ну, привет, друг.